Эх, какой сегодня хороший денек. Ой, угу. ничего себе чай я шпарил. Опа. А, да, горяченький чай. Кстати, глянь, это твое лицо. Ты у нас популярный? Да-да-да, за мной все девчонки бегают. Да я вижу, это девчонки. Да нет, это просто мой фотограф и картины. Ничего себе, ты вообще популярная игрушка. Ладно, да? погнали, что ли, идем погуляем исследуем что-то. Может, еще какая-то новая игрушка появилась? Так. Mm -hmm. Радио. О. Не хватало нам еще нового Мне Я кру... вижу новую коробку. Ну-ка. Давай. Ой. Давай спускаемся идем, пог... посмотрим. Ну-ка, кто это такой. Какая-то опять новая игрушка, еще какая-то, наверное, не знаю, как то да, конечно, тёмная. там же новое это. Но мы еще не знаем, надо бы пойти и глянуть. Так, очень-очень аккуратно. Я даже... Я опять упал. Ты, наверное, не упадешь? А куда же? Да сюда, по лестнице. Вон, там стол, сейчас будем спускаться. Упал. Погнали. А, а что тут почти никого нет? Пару игрушек только Чё так мало да, только маленькие пришельцы. А где ложка была? И свинья, кстати, где? Оп, оп, Друг? блин. Ладно, и еще пройдем лабиринт и будем... Я на двери запрыгнул. Я, я на одну секунду был на дверях. Я упал за шкаф! Где? За шкаф. Ну, короче, жди меня возле упаковки. Я сюда упал, и, блин, вообще... Какой-то проход только что открылся, ладно. О, капец. Ну так что, вон эта упаковка. Mm -hmm. Будем смотреть, что же это за... Да, нового. это все дело. У меня даже крышка черная. Да, сильно это все странно. Открываем. Может, это злая игрушка. А, <странно. гусни> <глушни> <грух> а ты кто? Кто? Я синий Соник, а вы кто? Мы? А Ой, я Базлайдер, самый популярный. А я, Вуди, сам... я... а я Вуди, самый популярный ковбой Дикого Запада. А, кстати, кстати, пятку покажи, пятку, пятку. Проверка. О а, стой. Баз, иди сюда. А. У него нет номера выпуска игрушки. Это может быть настоящее существо. Ладно, него да. не ему надо. Самая делать. быстрая игрушка. Вы о чем там говорили? Да, мы говорили, какая-то крутая функциональность. Да. Очень быстрая. Угу. Смотри, какой я быстрый, слышь, ты, ты не такой же быстрый. Смотри, я какой. Я быстрее. Можем даже... Ага, давай набегаем. И погнали. Кто быстрее добежит до желтой. Так, давайте я с вами еще быстренько пробегу. А, нет, я уже вряд ли вас догоню, но я все равно вас постараюсь догнать еще. Ничего себе. Все, я первый прибежал. А первый? Я, я, я первый. первый, нет, я первый, Лути, ну, скажи, я был первый. Да, Баз, я баз, баз был первый, кажется. Дай Давай первый еще был. раз. Я первый прибежал. Нет. Давай тогда еще раз. Такое, что и быстро, слушай. Ну, проверим еще раз. Ну, давайте. Раз, два, три. Старт! Кто ж победит? Какая-то странная сильная игрушка. Ну, ладно, может нам и помогать будет тут. я же вперед. Я ж говорю, я быстрее. Ну точно не сильнее. Потому что мы тут самые сильные игрушки, мы местная полиция. Поэтому вот. А, кстати, мы забыли его... Мы забыли его... Бас, мы забыли его коробку обследовать. Мало ли он что-то... По да. Какой зелье скорости? Да тут же видно, то, что ты используешь зелье. Ты вообще неправильно какой-то, ты мухлюешь. Я сам по себе быстрый. Ладно, идем. Потому у меня увидеть хотите? У меня все пусто там. Я там уже живу уже с 90-х лет. Оки 90-х вчера да. тебя тут не было. Ну не удалось. Ой, тут блин. Нет. Я был еще создан давно, до вас еще. Я, я был создан раньше всех, потому что космонавтик. По, по мне еще есть даже целая игра. А я в 70-х уже использую. Да. есть целая игра, называется «Космонавт РП». Да, по нему, кстати, еще по базу еще фильм есть, поэтому все. Да, по мне тоже про фильм то, как есть. я слетал на, луту, на Луну, и как я встретил ковбоя вуди угу. в песках Сахары. У меня есть злейший враг Эгман. Эгман, Доктор Эгман, А, Эггман. Эггман. А он тут, что а, ли? Я видел у тебя Какой-то огромной штуки В комнате стоит Я видел Какого-то чубзика похожего на тебя Там куча таких чубзиков показывают Таких, как мы Это сейчас что за коробка? Почему такое люди смотрят? А, это, это что за упаковка? Да там живет другая это игрушка упаковка. Там другая а где игрушка где она сейчас? Да, она на отпуске, она уехала в отпуск к Черепашкам да, Ниндзя. Да, да, да. Хозяйка. Так Черепашкам Ниндзя уехала и начала там к жестко флексить, потом да. и ловить. И да. И и ловить флэшбейки. А тут... Это что за дракон? А это не это... Какой динозавр? динозавр? Не трогай. Динозавр его. дракон. Да, это Рекси. Это самое, наверное, бедное. А что-то динозавр Рекси. Блин, это самая старая игрушка здесь. Она еще 1962 года выпуска. Блин, я не могу залезть. Я, я не умею плавать. Ежи, не умеют плавать. Он... Ты что, не смотрел сериал по мне? По сериалу я не умею так плавать. Так вообще такой? Так ты всего лишь игрушка, ты умеешь я... плавать. Ты же не настоящий Соник, ты же игрушка. ты убью. Ну, сейчас проверим. Mm. Uh -huh. Сейчас попытай залезть. Давай, залазь, я же вот могу залезть. Вот. А что тут игрушка все еще разлита? Сколько она тут... Так она, да, откуда ты знаешь, сколько она тут? Привет, Рекс. Я первый его появился, чем Рекс. Как ты говоришь, что Нет, ты тебя тогда даже не придумали в тех годах, когда Рекси появился. Мячик тут еще. Тебе даже думать никто не смог бы. Ну зря ты так думаешь, я популярнее. Чего же Рекси? Ну, появился все равно позже. Рекси первый появился. Ты сам сказал, что ты в 90-х появился. А Рекси в 60-х. Он появился в 60-х. Ну, пульт тут еще телевизор там. Ты ничего не включай, а то сейчас хозяева же придут. Ничего не надо. Давай включим С Соника, меня включим. А, видимо, пульт Мне разрядился. Нет, не надо включить. Лучше фильм про Базлайдера и Комбоя Вуди. Да, лучше этот фильм. Ну, пульт, видимо, разрядился. Или с Силиком у тебя на, я видел У тебя на фильме всего лишь 12 2 миллиона просмотров. А у меня с Уди на фильме 34,7 миллионов просмотров. Поэтому Соник не надо умничать. Хоть ты молодое поколение, но мы все равно лучше, потому что старые игрушки всегда лучше новых. Ну я не знаю, может, ты тоже старая игрушка, но мы все равно лучше. Мы выпустились еще 80-х да ну идем короче тебе экскурсию проведем давайте Вот тут единственные игрушки или кто-то еще есть ну кто-то еще Это но есть мы... естественно но мы не скажем скажите как я могу <свист> тебе не больно с дивана прыгать Нет, давай я можешь. попробую полететь ну давай попробуй сейчас yes. Давай, базай Я верю в тебя. Не получилось. Но я все равно урона не получил, потому что я полетел. У меня так есть был, еще был. друзья, только их со мной сейчас нету. Я по ним скучаю. А ничего. Что? Тейлс, Эми, Кулс. Шедус. Уколс. Уклс, да? Knuckles. Ты ч? Угол моего есть, друга. У вас у вас уголс. Ты что так про моего друга говоришь? Я просто спрашиваю, есть ли у вас угол? Нету. Просто как у нас нет. есть угол. Какой угол? Никак какой, сам знаешь. Сейчас я у вас обследую. Вдруг у вас оружие есть. Э, а -а -а, слушай, это уже не противозаконно. А вы что-то делаете? Да, Ладно, у а, а, да. вас пусты. Свою точно вас... не заходить. У вас пустые там что стой, у вас Стой, стой, базлайтер, быть? базлайтер, базлайтер. Иди сюда. Идем отойдем. Иди сюда. Хм. Главное, чтобы он не узнал, где наши дома находятся. Что-то они замысливают. Что-то не знаю. Ладно, куда вот он опять побежал? Мы должны, короче... Я его догоню. Мы должны, короче, охранять этот дом, потому что половина игрушек уже испепелила это прошлое игру. Стой! Куда вот он побежал? Не беги, что... Я тут, тут. Так а сильно... теперь тут. Так сильно не надо а бегать. Теперь... А -а -а. Слушай, ты умеешь вот так вот. У меня таких нету. Ладно, идемте проведем экскурсию по нашим домам, что ли. Вот ваши дова. Давай Н посмотрим, нет, что тут. это наши упаковки. Эй! Нет... Вдруг тут что-то есть. Так, мы тебя сейчас свяжем. Не надо нарушать законы. Мы тут... Вы что, друга как? свяжете? Ай. Какого друга? Вся мы тебя впервые видим. Фейерверки. Мы тебя впервые видим. Я взорвусь сейчас. Запущу в один фейерверк. Блин... Стой, да. фейковый пластик. Вот это тут вот, дешевый, взорвется. Идем, Соня. Ну, да, уверен, что дешевый. Посмотрим, кто дешевый тут. На. Да пойдемте уже. Да вот, попади меня, попади. Давай, давай, давай, ещё Я попаду, быстрее, я попаду. быстрее, не попадешь, не попадешь. Слушай, вот сейчас я попаду. Я же говорю, что я быстрый, ты меня не попадешь. Это, в общем, тут мой дом такой скромненький. И сейчас мы идем в дом Базлайтера. Базлайтер тебе пройдет экскурсию и покажет, что будет, если ты будешь нарушать законы. Давай в этом я дом. вас буду вести. че я сзади всех? Ну это? давай. Эй, ты куда? Идем туда. Лошадь. Да, это... Как ее зовут? Я уже не е помню. Фалзун? Как его? Фаулзай. Какой фолзай? Нет, это... Его зовут Вулзай, поэтому вот. Ну, прикольно. Да хватит мне этого стрелять. Да, да всё. Ты же сам как, в меня нападаешь. А там что находится? Ай, да, а, там ничего. Там, не... там уже только так. для элитных крушек. Да, там туда тени нельзя. Идёмте, короче, тогда подниматься уже. Давай, базлайтер, ты хотел первый. А что ты направляешь? Давай я направляю. Так давай, ты же там в него стреляешь. Снайперы, давай. Сейчас. У меня плохо все с ориентировкой. Идем, Соник. Иногда голова кружится. Я. А! Подымайтесь. Я в блоках был, пока что. Фу, а там кто плавает? Так я говорю, прошлая игрушка туда на отпуск ушла. Ей там очень нравилось. Да, да, да, она там с черепашками ниндзя гуляла. Неужели не убийцы игрушек? Растолкнули игрушку в криминизации, Соник! Соник, что с тобой? Что это? Ну привет! А? А? А? Стой, Бас, мы его туда должны, кажется, прогнать. Там сидят самые отбросы этой комнаты. Ты отвлекай его. Эй, ты, Соник, ванючка, ты самый медленный во всей вселенной. Я быстрее тебя. Да слова отвечу сейчас. На! Кажется, это что-то не то, это кладовка. М -м -м. Ага, а кто так? Кто так? Кто ты? Найди сюда. Нет. А нет, это то! Ты еще даже вытанишь. Вот Лакел! Иди, иди сюда, сюда! В подвал его! Да. Куда вы бежите? такой медленный Соник, догони меня! Посмотрим, кто медленный! Сюда! Бас! А -а -а. Бас, сюда! Куда вы бежите? Я сюда, сюда. быстро! Сейчас я вас догоню! Бас! А -а -а. Куда вы привели меня? На Под... Подай. Бас, я иду тебя спасать! Где этот ковбой спрятался? Ты глянь, Бас, посмотри, он внизу? Да, я упал. Стой, Ай, Бас. О, Мы... фу, фу, что это за мерзость такая зеленая здесь валяется? Все, идем отсюда, Богдан. Считайтесь, давайте, на честный бой. Богдан, Богдан, нашел выход. Какой я... выход? Я давай сейчас доберусь. Все, найс. Nice. Главное, чтобы он этого не знал. Фу, да. что это за мерзость тут? Все, валим. Зеленая. Базлайтер, мы должны валить. Да. Все, мы сбежали почти. Только надо закрыть. Да, да валим. Мы должны только закрыть чем-то дверь. Вот, надо сейчас пару блоков где-то сломать. И, и закрыть. Нет, чем закрыть. Вот, есть чем. Нас не убьют за это? Да ну, не убьют. Мы спасем целую комнату от этого монстра. Фух, кажется, мы от него избавились. Пошли в меня дома переждем. Он не знает, где мой дом, он знает только, где твой. Да, пошли к тебе в хату, короче. А то он выберется еще и всех прибьет. Ну, короче, мы должны придумать до завтра, что делать с ним. Потому что он может оттуда выбраться и всем не сдобровать. только одно ну надо хотя бы сейчас до да, переждать ну если он выйдет то сигнализация у тебя вы с сработать как-то тихо тебе не кажется что он уже выбрался да нет хотя как игрушки могут стены ломать угу. ну мы как-то сломали мы особенные но та игрушка скорее всего глупая и не сможет этого сделать она, кажется, еще не выбрала. Ты ведь точно надежно его закрыл? Да, точно Нету никаких щелей Нет, но если, если эта игрушка, короче, даже сбежит Ей надо будет для начала найти лестницу, которую я застроил И дверь Которую, кажется, тоже Оп, застроил Поэтому ей придется попотеть, выбрать. Я спустился, вот а? Ух, все, надо только везде дверь Закрываем, закрываем Давай, закрываем все, надо... На ключи обязательно, на ключи, на ключи. Обязательно, на 10 замков. Все, надо вот тут будет переждать. Давай, давай, давай.